Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим проходить с вами культов Диламп. Сначала, естественно, начнем с самого простого. Прокачивать корону. Да, почему бы и нет? Тут у нас уже есть несколько стареньких. Блять, самое плохое, что как-то это с ней не нравится, как это сделано. Любовь или война. Вы можете провести в, ри в храме ритуал, в котором две, два последователя будут биться насмерть. При желании поединок можно прервать. Вы можете провести в храме ритуал бракосочетания с кем-либо из последователей. Вера увеличится на 30. Блять, а мне нравится бракосочетание. А пусть. Блять, ритуальный поединок тоже классно. Можно посмотреть, кто с кем дерется. Бля, давайте бракосочетание. Пофиг. Провозгласить новую запад. Ладно, классная тема, жить, женить, поэтому все такое. Так, отлично. Блять, и все с костей этих смертных. А, ага, хорошо. Присоединиться нормально, кстати. А, Ритуал. Нас попросили сделать пир. Естественно, давайте. Интересно, они будут жить в одном шатре или это так просто для галочки? Сейчас кого-нибудь поженим. А Трей? А, да он бессмертный, кстати. Надо ему найти. А, ну вот два одинаковых. А трей младший, Атрей. А Трей младший же должен быть чей-то сын. Правильно? Давайте противосочетание. Я буду выбирать или они сами как-то это сами? Ага. Давай, Атрей. Чего? Со мной, блядь? Чего, блядь? Кого, блядь? Да ладно, почему бы нет. Поздравляем с бракосочетанием. Вы повеселились на вашей свадьбе и вера укрепилась. Вы можете заключить браки с любым количеством последователей. Ваш культ, ваши законы. Следует помнить, что с каждым последующим браком супруги будут ревновать вас друг к другу все сильнее. Блять. Неплохо, блять. Тогда надо будет и пол сменить. Подожди, это все можно, это все можно будет сделать, блять. Так, он мне дал карточку за это, смотрите. О, влюбленные два, два синих сердца, отлично. А, потом влюбленные три, четыре, может быть, классно. Так, где Тебя, у тебя меняется имя, фамилия, отчество и все на свете, блядь. Так, у тебя есть какое-то мне задание. Вы сказали мне больше честь, благодарю вас от всего сердца. Чего? А, все, это грибы, я понял Ага, хорошо Так, а младший выполнил. отлично Так, так, так, а где троя, блядь? Куда он делся? Блядь? А че они а перестали убирать за собой? что то не понял А, а как тебя переименовать, можно? Ладно, сделать подарок так, отдать, чтобы укрепить доверие и ускорить выражение приданности Открыть доверие и повысить скорость передвижения О, держи понял. А, ты не можешь принять еще одно жерелье, потому что у тебя уже есть Поцеловать а. давай, почему нет? Что это сделаешь? Просто интересно А, и все? Просто чуть-чуть это самое? А переименовать нельзя, да? Жалко, жалко. Эх, жаль. Ну, зато прикольно, в принципе, сделано. Хорошо. В принципе, прикольно. Но ты все равно скоро умрешь. ладно, ладно, это бессмертное существо, поэтому я его выиграл, в принципе, это существо. Неожиданный поворот. Я думаю, я буду выбирать кого-то с кем-то, а тут, блядь. А тут, блядь, вот так вот. Выслушать исповедь? А, да ладно, давай тебя, допустим. Там что любовь рассказывает Про другую веру Там типа боится, что я умру Или что? Ух ты, а нормально, блядь И только раз в день, да, можно? Да Так, что-то пацаны На самом деле убирать перестали Как это самое А можно ли кого-то назначить, допустим? Подожди, дать работу Не а, Убирать Все, если что, ты будешь уборщиком, блядь Как бы все просто да что-то они перестали убирать из-за вот, того, что раньше, по-моему, даже в туалетах они убирались. Хотя фиг знает. Ну ладно. Так, так, так, так, так, так, так. что мне надо-то? Что мне вообще надо? Мне надо, во-первых, сыграть в кости. Или как они там называются. Сначала споры дать еще. Да, по-моему. Так, пойдем быстренько, быстренько, быстренько. Да иди ты нафиг. Поехать. Так, держи. Или просто грибы. Ну, не важно. Так, да-да-да, эти, ладно, я обучу тебя ритуал Только никому о нем не рассказывай Отойди, не, то тебе тоже мозги промоет. Вот, давайте посмотрим на этот ритуальчик Так Он просто все Ух ты, бля Что-то меня тоже поднакрыло немножко Промывание мозгов вы можете провести в храме ритуал Психологического воздействия на последователь Вера останется максимальной в течение двух суток, Блять, ох, классно Классный ритуал, мне нравится. Бля, нормально меня так прикурило. Готово, как видишь, я промываю мозги своим счастливым последствиям. Какое-то время они будут делать все, что я скажу, их вера в меня будет крепка, как никогда. Правда, после этого многие из них заболеют, но это уже их проблема. Я тебя всему научил. Можешь идти в свой храм и проводить ритуал. Отличный еще один кусочек. Первый из четырех. Минус 20 дурмани еще грибов. А, все, с ним больше нельзя говорить. Провести ритуал промывания мозгов. Да, если они заболеют, мне надо вообще-то как бы лечебницу тогда это самое прокачивать. Но это ладно. Так, теперь сюда. О, сколько действий, сколько действий. Вообще, я хотел без вас поиграть в кости. Я просто не понимаю, там, как бы, квест есть. Надо сыграть с ней. Так, рада тебя видеть, Крок, не жалеешь сыграть со мной. Только учти, я не поддаюсь играть в кости. Сложность чуть повыше, ну ничего страшного. Поехали. Начинает ягненок. блять, а шпица хотелось, прикиньте троечка сюда М -м, сюда ну тут надо на расслабоне играть ты шо думал я так просто отдамся держи вот сюда пятерочку троечка, ага, хорошо троечка сюда теперь, ага есть от 6 вот сюда ставим надеюсь не 6 отлично троечка ах ты твоя ладно не страшно 2 сюда пока поставлю ладно там двойку двойку уничтожать не жалко как болт бы. четверку четверку есть смысл уничтожать троечка хорошо давай шестерочку ах ты ладно сюда 4 Окей, отлично 5 Отлично, она мне уже ничего не сделает У меня теперь тут будет 45 очков Высота вообще. Так, у тебя сколько? 35 очков? 77 Я могу сотню набрать? Нет, уже не могу Я победил Изи Блять, я ставку забыл поставить Ну ладно, возмутительно Бери свой выигрыш, пока я не передумала о, -о, -о. Вы не получаете урон от яда Блядь, классная карта Таро Но их надо открывать, открывать и открывать все, типа? Хорошо. Неплохо сыграли, это хорошо. 15 веры пришло чисто забрать. Так, отсюда я могу выйти, да? Отлично. Так, ну в принципе, что мне еще нужно? А, как я понимаю, это все... Нет, еще одна локация будет. Хорошо. Так, ну давайте проведем ритуал, что дальше у нас уж мы это сам. Здесь покажем вам его. Бля, они тут уже веру накопили в большом количестве. Ну, ее надо забирать. Я там, кстати, пугала прокачал. Теперь она будет есть этих самых. Где тут, кстати, прокачанная пугало? Вот, вот здесь. Открыть ловушку. Ну-ка. Опа. Сочек мяса. А ну, пошла вон отсюда. Мои грибы, блядь. Грибы мои сажать хочет, прикиньте. Кулет неверная вообще. Ну, жалко, что она всего на одно животное. Я поставил тут же их три, в принципе, но все равно, жалко, что на одно животное. Поэтому у меня пацаны тут вообще в пути лица трудятся. Так, ну ладно, давайте сейчас заполним грибами чисто и тыквами. Отлично, здесь все полное. Ну, в принципе, все, пойдем. Так, нам нужны кристаллы, принести смотрите, маяка. Где их взять? Вкусно. Так, какие у тебя семена можно купить? О, цветная капуста можно будет купить. Пойдем уже сюда Время-то не так много Сюжет он показывает. Так, топ Получайте сердечко Вы наносите больше урона проклятия. Вы можете нанести критический удар Вы можете найти рыбу с убитого врага Там 3.8 по-моему было, да? Я не хочу читать записки, поэтому Мне больше интересно, где мне кристаллы взять Так, я как понимаю, они все заболевшие Поэтому здесь они могут меня отравить ядом а, вот где кристаллы берутся. Все, окей, понятно. Смотрителю маяка надо будет принести 25 дизней. Ох, что это? что это за споры? Бля, пацаны взрываются, нормально так. Пять то у меня тут ветер отгушевался. Ну ладно. Ты что тут все таки делаешь? Спал тут все, непонятно. Так, это эти лучники уже могут отравить. Опа. Ага, ага. Замахнулся он на меня. Гений. Пошла он. Пошла он. Пошла он. Изи. Я, кстати, почему наверх не пошел вот это самое? Я тут призывал этих лучников, блядь. Думал это самое сработает как-то со мной. Так, что происходит, блядь? А, я понял. Бли сюда, блять. Сука. Поймал меня, Питер. Кальмар. <клум> Каламар. Он присылал не так немало таких, как ты. Все они пали один за другим. Надо признать, твоя жизнь продлилась дольше, чем прочее. Я с большим удовольствием посмотрю, как я медленно отравляет источник твоей силы. Сука, сейчас заразит моего последователя. Мне плохо. Ах ты пидарова Иди лечись, пожалуйста, мой маленький Да, я понял, мой последователь забили, заболел Убить Коломара в топе Сейчас мы за кристаллами пойдем, я просто понял, что это самое. И хоть и дают, но что-то мало, блядь Блин, ну они мощные такие, в принципе Я представляю, что будет в конце потом, с четвертым боссом Они-то и так уже нормальные помочь. А что будет дальше? Блин, ну ладно, я его просто отправлю лечить, я там цветочки выращивал, поэтому все на мази, в принципе. Но Коломар меня уже бесит, блядь. Заражает на их последовательно. Некрасиво так поступать. Так. Магазин еда, магазин это, магазин люди. Сюда. Тут можно бесплатно потом человека получить, так что не страшно. Вот и Все. Благодарю, приятного аппетита! Прикольно, у них тут свой ресторанчик. Бэй. Извини, чувак, у тебя магазин сегодня закрывается. Да. Ой. Не смей даже пальцем ее касаться. Интересно, ты нападешь с ними? Я тебя предупредил. Пиздатель. Прекрати! Сейчас он разозлится и мы будем с ним сражаться, да? Да, отлично. Мне просто интересно, что мне за него дадут. Ты думаешь? Я вас как бы не жалею. Хватит, хватит, хватит. Я признаю поражение. Можешь радоваться своей безнаканности без сознания. Если тебе что-то нужно, мои лапки покупай, главное, не трогай нас больше. Отлично. Из звяний весильного чудовища. А, да и все. И все? Из нее трава падает. Я просто не знаю, ее, наверное, вряд ли можно убить. Да, нельзя. И его тут. Ну ладно, мы с ним посражались, как бы просто посмотрели, что это такое. Ну, хоть получили награду, и то хорошо. Блядь, что ты мне скажешь? Преклониться перед тобой, да? Ебать, на японском что-то шпрехает. А а ступни. Стоп, Давай! Непонятно что, но он там что-то на японском про шпрехал, у меня был вариант ответа, блять. Я угораю, блять. Прикольно. Мы не знаем, что он сказал, мы будем его перевоспитывать и переучивать. Это японском там что-то шпрехает, блять. Классно-классно, если честно. Я, кстати, не понимаю, почему я забираю веру. Вот что, кстати, хотел сказать Бля, мне осталось, эти камни мне сейчас атаковать будут Бля, всего 6 из 25 Не хочу, чтобы он меня коснулся бля. О, прикольно Как понимаю, камешки потом будут больше падать Так что все нормально О, браслетик, ожерелье природы Отлично Но мне нужно ожерелье друговечности, блядь. Ага, я понял, это ловушка. хорошо Блин Блин, ну они такие жирные так вообще. Вот третий удар нормально вообще наносит. Если ты с места сразу три удара делаешь. Ну что-то ко мне не вижу нигде. Я могу сказать, что я жадный. Но вот этот хуй еще. О, отлично. Мы сразу же избавились от одного противника Так, сколько еще жизней? Отлично Дайте какую-нибудь оружие на минуту При упуске огня на стене, Подходящий сквозь врагов, зажав кнопку клавиш отпустить ее отметки метки и сделать ее взрывом Отбрасывайте врагов, нанося урон Вот это вот мне нравится да? Просто вокруг врагов собраться и нанести урон нормально Вот это мне нравится Кстати, вот этот путь, я понял как работает Когда он немножко прозрачный Ну, давайте-ка попробовать отлично, штуку Блин, ну вот эти уже, ребятки, конечно, помощнее. Мне нравится с ними сражаться, если честно. Блять, он меня ножом атаковал, сынок. Жизнь бы получить. Я не понимаю. А, вот все, босс выйдет. О, саллос. Да это отправлять будет мне. Больше, чем уверен. Блять. Ух, чекк. Неприятно. У -у -у -у Ух, ху, ху, ху, ху, ху. Ты шо, блядь. Его босс ты. Тихо, тихо, бля Отлично А у него тоже плохая, похоже, пасы а? а, ну конечно тебе страшно, потому что тебе бедного предали, блядь. Сделали демоном, иди строжай, а сидит пиздевый, блядь. Так, большой подарок, большой подарок или золото, большой подарок Подарки повышают нашу веру в меня Отлично, минус еще одно ископаемое, бля Отлично. Так, надо покормить ребят, и можно сразу идти дальше, на самом деле. Если честно. 8 камней получилось. Маловато. Маловато. Камешки-то, в принципе, можно всегда нафармить. Так что не страшно. Ну, то есть вернуться и нафармить. А последователей я повышаю количество, чтобы это самое... Бля, да ладно. Ой. Ну что, могу сказать. Припуй. припуй. Перекут. Так, отлично. А, Тотем урожая и преданности. Я уже качаю все подряд. Скоро демонов начнут качать. Да, следующие будут... А, нет, домик миссионера. прокачаю для начала. Или стоп. Светилище еще надо будет прокачать. На это пофиг. Так, ага, птички поймались. Отлично. Ой. Опа. Ну вообще полезная штука. Пусть еды у меня много, но она хотя бы убивает птиц, чтобы их было меньше. Так, это починить. Сколько у меня свободных шатров осталось? Два шатра, два шатра. Ты отдыхай, с спи. Я, кстати, не понимаю, у меня баг походу случился в игре. Стоп, что? А, еще один умер. Ну ничего страшного. Похороним его, похороним его. Да тихо вы блять! Наплевали мне тут. Отдыхайте! Ой, блядь, началось Там будет уборщик, да? Да, отлично, там будет уборщик Атрей, подходи ко мне, пожалуйста А кто умер, так сказать? Ну ладно, не страшно А, да, да Так, насколько стариков попросили нас поговорить с вами Их прогнали с поселения последователей другого бога И теперь они просят убежище здесь Будьте милоследованы Конечно, конечно Атрей, когда ты просишь Конечно Мой долгожитель не, не считай, что мы обвенчались, да, как бы, в принципе Я просто сделал его э, Человеком, который отвечает за Отвечает за Молиться За это место, пока меня нет Вот я считаю, да, как бы, типа, типа директора На самом деле, надо будет еще с кем-нибудь обвенчаться Почему бы и нет? Так, сейчас еще один придет А вот тебе мы облик поменяем так, выбор облика. Есть ягненок вообще, кстати. Есть ктун, но это ладно. Ага, столько обликов открыл, пиздец. Придется ктуна, походу, убирать. Пусть будет ктун, блядь. Так, что у тебя вообще? Последователь выздоравливает быстрее. Вы получаете веру, когда строите хижины и шатры. Вы получаете 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. Блядь, неплохо. Так. Вот так, так. Выбор цвета Пусть будет беленький а, Как тебя назвать то? А -а -а -а. Да пусть будет как-нибудь вот так Юно Вот так пусть будет, да, мне нравится Как там? У них нету пола, кстати, я заметил <свец> Вот это мне нравится, у них нет ни у кого пола Все зависит от имени <свец> Чего? Ты уже старый, блядь? <свец> нахуй? Ты уже старый. Ну ладно, доживай свою эту самую. Так уши быть. Эх. Обидно. Не, не, не, немножко не ожидал, конечно. А проповедь. А, проповедь есть смысл только теперь качать, чтобы была вера. То есть теперь, когда она будет бить. Все, просто вера. Так, теперь корона, поехали. Так, все по двойке, блять, чтобы выбрать имущество, пропитание, давай закон и порядок. А, все ли равны перед законом? Вера в первородный грех. Вы теряете меньше веры, когда заключаете в тюрьму последователя непавшего в инакомыслие. Вы получаете действие из веры каждое утро, когда в тюрьме не закона. Блять, охуенно! Охуенно! Каждое утро, когда в тюрьме нет заключенных. Да у меня нет почти никого никогда в тюрьме. Блять, классно. Просто офиген. Так, теперь. Костера нам нет смысла разжигать. Так, во-первых. Перенесем кого-нибудь жертву уже. Да. Кстати, юный можно призвать в жертву. Она самая старая. 43. Не-не, живи теперь. Так. А, у него членство один день. Возраст 43, блядь. Ну ладно, если он умрет, ничего страшного Так, возраст 81 год, блядь. Так, 47 лет 40 лет Ага, 47 лет До свидульки В 50 просто это самое Когда стукнет 50 Они уже могут умереть Я понимаю В 50 лет И... Все если кстати, даже кровать сейчас не надо строить Так. 40. О, кстати, 100 веры получил. Ну, 10, ладно. 36 монет. Возраст 43, в 50 ты умрешь. Нет, потерпим. Фиг с ним. Потерпим. Так, теперь надо ритуал с грибами провести. Давайте, почему бы не все мы всех накормим, блядь. Нас тоже, да, припрет, наверное? Да, нормально. О, -о, -о, -о нормально. <свят>, кстати, больницу прокачать, да. Но это ладно. Так, заповеди. А, ну осталось-то, в принципе, чуть-чуть. Нам, нам, судя по всему, хватит на все, про все. Отлично. Они теперь сделают все, что я скажу. Классно. Так, теперь. А трей, где ты? 94%. процента О, а трое младший, девяносто четыре процента Топай Так, теперь Уровень, отлично Уровень, отлично Я что-то хотел построить только что И прикиньте, забыл, что хотел Блять, пиздец Ну это ладно, это ладно, это ладно Это пофиг, это пофиг а чё, у меня второго уровня нет, типа? Нет. Я больничку второго уровня не открыл. Бля, обидно. Я как-то не подумал. Смотрите, вот у меня вера все заблокирована, потому что это самое... Как это сказать-то? Так, у меня не было сомнений, что вы прислушиваетесь ко мне, благо, благо. Так, отлично. Ну, в принципе, они теперь уярят как не в себя. Так, мне нужно что? камня вот это надо бы еще второго уровня открыть просто попить камешков так мало блядь, в целом по 5 так мало это один день пойти погулять да Блин, я теперь не понимаю зачем я их прокачиваю если честно их как бы я и туда их посылаю в этот самый в поход по, по одному человеку как я сам все зарабатываю все делаю весь он больше не болеет отлично рад за него А мне обратно в локацию Так вы все, блядь А мне больше нечего делать, мне нужно собирать камни Да и убивать всех О, блядь, вот этот молот Классный, но не классный Так вы видите, все находится на карте, вы можете найти рыбу убитого урагана Наносить больше урона, вы не получаете урона От вражеской атаки с вероятностью в 20% Классный молот Урон у него У него просто скорость атаки Очень медленная. Ой, ну сейчас покажу Сейчас прочитаем записку Этим землями правит епископ Каламар. Те, кто нарушит закон Древний Иер, будут стертой в пыль. Вот так он наносит удар. И мне это реально не нравится. Опа. Егнят, в таких до дебрях я еще не встречал. Привет, меня зовут Кланку, а я его бог. Мы идем в гости к своему другу Криса, поболтаем, выпьем, сыграем в кости, будет весело. Все мои приятели знают, что я люблю крупные ставки. Когда мы собрались в прошлый раз, я свою руку проиграл Перед этим еще скауруку руку даю на отсечение, что в игру. Было смешно, я ее когда-нибудь отыграю, помяни слово. В общем, мы пойдем, и ты тоже приходи. Когда будет время, кость игра для смелых, богатых и дерзких. То есть, как раз для таких, как ты. Блять, еще пять идти в кости играть. Ну, под конец серии, да, сыграем, чтобы это самое. Чтобы было интереснее. Так, ну хорошо. Победить этого в костях. Урон бешеный. Но толку это самое. Очень долго бьет просто Опа, сразу двоих выписывал Кристальный флажок с вашим знаменем Жалко нельзя свой знамя придумать Я бы, кстати, придумал его сейчас Блять, три кристалла, мне кристаллы хуй дают, блять Типа, где мне их искать, блять Трава? Так, да, камни? Да Кристаллы, о, вижу кристаллы Блять, это мне хуй дали Урон, конечно, дико долгий Лучше бы у меня был обычный меч Ага, конечно, блядь Чё то это было слишком просто Ну, Костя, понятно Я это ломаю, вдруг и стал ловить <смех> Честно О Ух ты, блядь, ух ты, блядь Третий прыжок будет, нет? А, он так урон не наносит, хорошо так, кристаллы, они, кстати, блядь, сливаются с местностью. Прибыты видно хорошо, кристаллы нет. Понятно, ловушка. Ах ты! Они еще и отходят, блядь. Не, ну вот против них, конечно, это оружие классно. Не поспорить, блядь. Прям как и должно быть. Давайте встанем на ловушку, а то, что она там вот самая, не уйдет, как Ну У кристаллы, хоть и видно, все равно как-то как-то это самое. Немного сливается все-таки с пространством. Так, нам нужен ли еще один последователь? Да, у нас же это самое. Будет, если что, еще жертвоприношение спомню. Что, страшно теперь? Пятную капусту хочу. Да ладно, ладно, не бойся ты уже. Фиг Не буду я тебя трогать. Ладно, ладно. Испугался, бедненький. О! Новый жертвенник. Молим тебя, Каламар, яви нам милость, одари нас здоровьем и долголетием. Да, кстати, я уже одарил одного. И буду одаривать всех последователей по тем, кому кто мне нравится, естественно. Ухыбал, а вот таких я еще не слышал. Он сам себя ранил? Класс. Мне нравится. Он через всю локацию, но может сам себя поранить. Это, конечно, круто. Этот летает, огоньком фигает, классно, конечно, но немножко бесполезно А этих, э, вот этих надо опасаться, когда их много О, на слоника похож, блин, класс, мне нравится Я много, почему бракосочетаний не вижу смысла делать Потому что они начнут цапаться, блядь, между собой А это не круто А потом я такой, блядь, откуда у меня столько камней, блядь Ну тут еще золото просто дают, а оно мне реально нужно ну и кристальчики дали, что уже хорошо. Значит, мы эту миссию прям вообще на, на изи как-то. Звук и неплохо. И где противник? Да я тебя в До тебя, корона, принадлежавшая твоему дружку Крысао, а до него множество других пророков, столь же жалких и никчемных. Болезнь всех научила смирение Я насылаю на твоих последователей чуму Бля Бля бедный Атрей младший Ну хоть Атрей не тронул Так, у нас четверо заболело, хорошо бля. То есть поэтому он и не справился Ему стало сыкотно, страшно и бла-бла-бла Он не смог все-таки справиться с этой Сложной Какой-то бесполезный С таким оружием он для меня точно бесполезный Оружие мощное, классное. Ну, долго очень. Можно огребсти, блядь, пока это самое. Пока и машет, блять. И чё? Так, вот. А, ну это... Вот это. Так, пойдем налево. Нам еще камни собирать, блядь. О, блядь, хотел сказать, что он... О, вот это уже мощно, блядь. Вот это было мощно с его стороны огнем Так фу, -фу, -фу, фу, -фу, фу, -фу меня пустить Первый, кто нанес урон, по-моему, на 100 продового. Это было неожиданно, если честно Понятно, это я уже сам это посекнул, Но это уже ладно бывает. бывает и такое, как говорится Так, камешки, камешки, камешки, не вижу Пойдем дальше Тут босс о, хаборим! Выглядит классно. Так, а я ему урон-то нанесу? Не понял, что ты. А, я, кажется, помню, как надо было урон наносить. Ладно. я ему наношу вообще урон? Да, наношу, хорошо. Ха. От своих же... Призванных монстров будешь погребать. Так, ну этих я не, просто не хочу близко подпускать Тихо, тихо Блин, хотел туда пустить в полет Агрибаич скин выглядит классно О, это никаких женщин Это женщина, видите, у нее скин женщина. Классно, так Золото, золото, конечно О, повышенная награда, красота ну, в принципе, сюжет Он так, типа, показывает нам Пару разговорчиков Ну, в принципе, все, да, как бы, интересно Единственное, сейчас надо последователей вылечить Так, сейчас будет пауза, я сначала все соберу, Потому что времени это отнимает много Так, теперь продолжаем корона. Я все там собрал, всех отличил, кого хотел. Я за три не успел убежать. Так, три из 4, 2 из 4. Пропитание, закон порядок. Ну я уже закон и порядок, давайте его прокачаем. В чем выражается вера? В преданности или в пожертвованиях? Исправление нравов. Вы можете провести в храме ритуал, чтобы назначить последователя блюстителем нравов. Он будет наблюдать за другими последователями и повышать их доверие к вам набор налогов. Вы можете провести ритуал, чтобы назначить последователя сборщиком налогов и получить ему собирать дань с других последователей. Блять, прокачивать уровни. Вот это круто. Они будут вера ко мне, они будут прокачивать уровни. Либо давать мне бабки. Блять, бабки я и так заработаю. Да, давайте доверие. Кстати, кого бы сделать с этим последователем? А, тра, интереснее я могу. Отлично, Почти, блядь, еще два ритуальчика осталось открыть. Отлично. Так, ритуал. Поехали, сделаем. Почему нет? Так, я могу любого выбрать, да? Отлично. А трейд, ты же бессмертный будешь. Естественно, блядь. закона. Такой злой, такой важный тебе. Так, отлично. Теперь он будет повышать мою веру. Мне камешка не хватило, прикиньте одного, одного камешка. Блин. Так, я всех отличил, все все хорошо, все себя прекрасно чувствуют. Мне, кстати, цветы нужны срочно. Мне не кончаются, оказывается. Представляете, полсотни один ступень. Блин, качаются цветочки. Стой. А, это помню. Хорошо. Так, у ко мне вопрос, я уже иду хочешь? Мне а, кажется, помощь, мой друг потерялся. А, мой друг потерялся, шел через земноводие. Не могли бы вы его разыскать? Хорошо. Земноводие? Так. Да. А, то есть он теперь. Ну ладно, пофиг. Теперь он такой важный, на меня сильно не обращает внимания. А тут дерево с камнем решил еще посадить. Ой, тут забыл, Смотрите, Земноводье. Так, это у нас что чаще? А земноводие это вот здесь, да? Но это я попозже, это я попозже. Так, как бы так сделать-то? Просто это очень долго. Я просто тогда не успею все показать. Давайте, ладно, если будет что-то сюжетное, я покажу. Если нет, я покажу, как сражаюсь с последним. Да, наверное, так будет лучше. То есть, в принципе, я хочу показать, это один и тот же маски, типа в целом, да, как бы Все одно и то же. Ну, все, победу, как бы. Пойдем, ладно, одну локацию, там посмотрим. Блядь, прям мою сторону пошел Тихо а? Отлично То есть здесь все просто Пришел, увидел, победил И вытянулся ладно. лап Я думал, он, кстати, эти отправляющие будет закидывать Он закидывает свой шклейн какую-то Ух ты, блядь Ты точно умираешь сразу, блядь Блин, то, что они это самое, накидывают а фаерболы, это, конечно, круто Это прям круто Отлично, я прошел очень быстро, получил камешки, сколько у меня там Красота Последователь, конечно Вот, вот, там разговор с этим будет Так, ладно, придется не пропускать это дело Так, а что у меня по способности? Понятно, я понял Он накидывает этот самый Так, у меня сейчас сердечко есть Блядь, я же сказал, что их... они так-то, в принципе, хуня, если на них вообще не обращать внимания, забывайте о них, они через всю летают, блядь. мешают мне, блядь. Тихо, тихо, я просто помню, что тебе надо три удара. Ух ты, блядь, что ты делал? Да, блядь, слишком много. Ай, это камешки, я испугался, блядь. Да, блядь, слишком рано на меня напал. Вот не бесит, что некоторые противники не наносят урона, когда так не близко. Да, что такое? а Другие наносят. Тихо. Так, это так умрёт. Не страшно. Бля, какой я уже Сколько жизни потерял. Теперь интересно, да, смотреть, как я получаю пизды? Теперь интересно смотреть, конечно. Я, кстати, по-моему, кого-то жертву принес. У меня там местечко освободилось для сна. Так, не, мы, конечно же, сюда идем. Так, последователь ожидает обучения. Хорошо. Не знаю, я их ломаю. Не знаю. О, камень! Блять, камень был. Тихо. Ты наверх, ты вниз, ты в него. Ах, ты сука! раз. я убедился, что тебя не остановит Ни болезни, ни голод, ни смерть Каждый раз он возвращает тебя к жизни с новыми силами Прошу, выслушай меня Алую корону заточили в небытии другие епископы Моей вины в этом нет Пощади меня, умоляй. убей Шамуру Только не отправляй меня на смерть Не отправляй меня к нему Я спрячусь в своем храме, ты никогда его не найдешь Никогда Опа, смотри, как сразу Почуял жареное, блядь Почуял, что его скоро вот-вот сейчас настигнет кара, блять ты меня бесишь Призывай тут своих блять учников, уютников Тихо, я стрелу отразил, вот это классно Надо запомниться, в принципе, это возможно. Так, я бы поменял вот это возьму Полезная штука Ой, сюда я зря пошел, здесь только... А, нет, не зря Хочешь увидеть э, какие диковинки я нашел в землях древней веры? Пока мой корабль держится на плаву, у меня всегда будет что обменять на звонкую монету. Приходи ко мне в убежище, если интересно. Там я храню свои лучшие товары и каждый получит абсолютно законным путем. Ха -ха -ха. Отлично. Блять, столько сейчас надо за пять минут успеть показать? Где-то представляете, да? Охренеть просто. Так, что тут? Телешка какая-то же явно ловушка блядь. Почему не удивлюсь? А, он еще и взрывается, блядь. А можешь своих убивать? <с> Надо было так сразу поступить. Все, больше не сработает. Жаль. Так и неплохо получалось Так, и... так пошла отсюда. Тихо, пацаны. Тихо. Ну вот эти пацаны вообще как я не считаю их опасными. Они опасны если там как-то не вовремя встать, где-то не вовремя побыть. И так далее. Не опасно. А жерелье Хорошо. Так, теперь разговор с ним. Интересно, что это? За цветы Амелии спасибо. Очень нужная вещь. А, помолиться? Ваши вещи останутся с вами даже после смерти. А, все понятно. Хорошо. Так, сердечко на сердечко. Тут я не понимаю, в чем прикол. Надо да. ваш запас здоровья врагов вдвое меньше, ваш получаемый урон удвоенный получаемый урон ушел. Я понял, здоровье врагов стало меньше, но и мой урон стал меньше. Точнее, они стали меньше, и я стал больше получать урон. Во, тихо, блядь. опасная куниа. Небо подхилится, необычное порождение леса. Вот это классно выглядит за камешки. Дорого что тут, блядь, берете за камешки -то. Так, пойдем вверх. Ладно, вниз мне еще камешки пособирать. Да, тут вот сейчас было классно. Блять, мое сердечко. У меня бы еще повышенное. А, у меня, кстати, повышенная самая. Кьюпа. Тут вот хорошо, я поднял пол сердечка. Подхиливался Так, раз, два, три, четыре. Отлично. Она своих же бьют, блин, меня всегда так радует, типа, как они своих же бьют, пройдено, отлично. Так, остался босс. Да, не успеешь вам все показать, конечно. Ну, что поделаешь? Не буду я ломать, мне как-то лень. Ага. Иди сюда. Лучше уж я от него сразу избавлюсь. На. Еще будет, понятно. Хорошо. Блядь, эти вот... сейчас вот опасно, блять. Да, блять. Ладно, последний крупный кристалл, пускающий мягкий свет. Не, такойся такой себе. У меня он есть побольше. Камень. Типа смысл у меня от этого? Где там босс уже? Баба. Радиопамню. Так, а ты призываешь, да? Или что, или ты вселился, в вот? Или стоп, или я что-то неправильно понял. Ч ⁇ он сделал? Ладно, я и просто не понял. Вельзеву. Прикольная имичка. Блять, я же... Так, у меня так жизни мало осталось. Блин, а ну, он нормально так дамажит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нихуя как-то спимета. Это, Это хорошо, что у меня отравление было. Я бы не факт бы, что я его победил бы даже. Так, что я выберу? Блин. Ну ладно, ожерелье возьму. Полезная штука так. А денег я просто нормально с этого зарабатываю. Так, кристаллов нет? Домой. Все, сейчас вам показываю. новшество, и на этом серия заканчивается. Эта земля очищена от безбожников. О, 25 амелия, отлично. Плюс два верующих. Вообще, красота. Так, с верующими и так далее, я, наверное, попозже разберусь. Там, там строить надо будет все такое. Ой, еда, еда, еда, еда, еда. Еда... День 50-ый. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Все просто. Я просто не хочу готовить. Блин, надеюсь, Атра еще долго проживет, если честно. Потому что это как бы это самое. Я, конечно, могу его воскрешать, там, еру повышать, потом в каждый раз. Но все равно. Все, спасибо большое. Проповедь нет смысла делать. Потому что у меня уже и так... Корона, корона. Сколько мне интересно осталось этих самых для короны камней? Четыре. А, мы что получается все прокачаем? Че, реально? Блять, и реально? А, два, четыре, да, реально. Мы реально все прокачаем? Фу. Так, рай в шалаше или шалаш в раю. Раздачи милости вы можете провести в ритуал, чтобы раздать всем последовательные деньги, укрепить их доверие, веру увеличить на деснице. Вы можете провести в ритуал, во время которого последователи пожертвуем вам золото. Обогащений или раздача милосты. Не обогащение, конечно. Поху на Веру. Веру я и так могу поднять. Другими ритуалами в целом. Так что... Да, и тем более деньги мне нужны для... На данный момент. Для улучшения их жизни. Я не думаю... Кстати, и тем более, когда я их буду делать это... Промывание мозгов им делать. Вера не упадет. Она всегда будет на высоте. Видите, минус 20 верх, кстати, за за, за, это самое, за обогащение. Честно, сколько мне сейчас денег Блять, нормально так сухих. Надеюсь, 500 хоть наберется. И сколько я получил? 700 Отлично! Отличный ритуал, блядь. Так это еще не все. не все последователи самые были. Кстати, во время того, как у них пром... во время промытия мозгов Все по... новые последующие тоже с промытыми мозгами Мне домик домиков-то хватает, еще один шатер остался, да? И то, которого он сейчас займет Бля, мне надо кого-то в жертву уже приносить Второй, да? У нас уже два будет как раз Ну и молись там, я не знаю Ему, наверное, места не хватит Везде перерыв. Так, это оживление, радость, созидания. Кстати, это самое. Давайте я еще так не делал этот ритуал, по-моему. Сейчас все постройки автоматически просто завершатся. А у меня там камень добываться. И это самое, камень и дерево. Прикольно выглядит. просто победим молотком и все готово, все сделаю само. Так. Ритуалы. А, ну все, больше мне некого привести в жертву, в принципе. Так, это я потом соберу. Отлично, у меня всегда будет кто-то собирать камешки. А, блин, ты вернулся. Мне удалось найти. Так, иди-ка спать. Э спать. Спать, отлично. Так, поехали. Нам надо посетить два места, и на этом все закончится. Первое место это вот это место. Блять, я столько золота заработал. У меня косарик, отлично. Убежище контрабандиста. Ха. Так, ага, вот мы и встретились. Это из-за тебя я тут торчу кусок бараня. Само собой, я не питал больше любви к епископам, но они охраняли морские пути и поддерживали торговлю. А когда кое-кто начал их убивать, сюда полезли всякие твари. Одна такая... Потопила мой корабль с товарами. Тебе надо было ее видеть. Она скрежетала зубами, оставляла за собой отвратительный смарат и зыркало вокруг. Так что молоко скисало. Прямо как моя теща. Тебе придется все это раскрывать. Каждый раз, когда умирает еписка, появляется гнусное существо, которое мы зовем свидетелем. На твое счастье, Плимба знает ребят, которые щедро залпали за каждый глаз свидетеля. Ты принесешь мне глаза, я куплю новый корабль, и мы будем в расчете. Вернись туда, где вы. С епископом сражались. Убей злобную тварь и принеси мне в глаз. Ничего сложного. Держи. Я уже просто ходил дважды, блядь. Ну-ка что тут у нас? Слизкий глаз свидетеля. Говорят, эти твари видели все, что можно увидеть. И молчаливо осуждали нас многие тысячи лет. Прямо как моя теща. Вот, возьми нашего времени в Нет, не нужное. Да и тому, кто носит корону, может пригодиться. Осталось еще три. Отлично. Сейчас я ему еще и второй сразу отдам глаз. Еще один глаз? Неужто свидетели старое помянул? Ха-ха, -а -а. если а -а -а. серьезно, спасибо, что помогаешь честно торговаться. У тебя можно не трясти за каждый ящик. Только поклоняться тебе я все равно не буду. Если думаешь обратиться три капли в свою веру, подумай еще раз. Жду от тебя два глаза, пока возьми вот это вот. Подумай еще раз, поклоняться не будешь. Ну, смотри мне, блять. Накажу же. Посмотреть. А, это какие карты у меня уже, типа, есть. Так, вы проливаете черный ихр. Выбросать за при кувырке. Мне нравится, покупаем. Это может просто выпасть рано или поздно. Отлично. Вернуться. Так, что там еще? Вот это вот. Вы можете установить здоровье при убийстве врага. Отлично, берем. Полезная карта, Тара. Отлично. Мне, кстати, не так много карт а, ору осталось. Я тоже мы возьмем уже фиг с Я столько денег заработал, мне не жалко. Заработал, блядь. Это называется заработал. Дань собрал, блядь. Еще 10 карт, кстати, осталось. 26 из 36, он написал. Так а -а -а, украшение меня не очень интересует. Купить облик. Ну-ка. Просто интересно. А! -а, -а. Ну ладно, ваш посредители могут получить еще один омлик Хорошо Так, а сейчас что у нас, день или ночь? Сейчас день Здесь я могу повидаться с этим Как его зовут-то? Блин, такое темное существо, не знаю, как его еще назвать А что ты? Блин, промывание мозгов скоро закончится Как я и обещал Играть Кубики-рубики, блядь. Там, наверное, сложная будет. Уже будет сложно с ней сыграть. Мы снова встретились. Я этому очень рад. Сыграем. Давай. Кланка и боб. Поехали. То кстати, ставки нема. Начинает кланка и боб. Хорошо, поехали. Угу. Угу. Тройка. Ну, тройка, ладно, пофиг. Еще одну тройку. Заметьте, он не стал, я трогать. Вообще, надо в моем случае тоже было забить кубь, наш видите, вот он шестерку взял, перекрыл, блядь. Единица сюда, пофиг. Пятерка. Угу, хорошо. Шестерка. Точно сюда. Ах ты твой. Ладно, ладно, подожди. Если мне сейчас выпадет пятерочка, я тебя сожру. Тройка. Но пока пусть будет, ладно. Если он все их уничтожит, не страшно. Блять, шестерку уничтожу. Четверка. Зараза. 33 у него. У меня 32. О, 45. Так, он там четверку собирает, а я тут. Пятерка. Бля, пятерка, выпади. Единица. Бля, ну пятерку, пожалуйста, дайте пятерку. Пятерку, пятерку. Ух ты, бля, пизда. 27. Отлично, ему пизда. Я выиграл. 53,45 Неплохо, вот, возьми Я постараюсь отыграться, но второй рукой рисковать уже не стану. Вдруг опять будет как со Шруми Карта Таро Вы станете 5-1 при получении урона Фу, блядь, такая себе карта Таро, если честно Победа Так, давайте теперь посмотрим, что стало с моими 20 да, последователей у меня Нихрена себе Заболел ли у меня кто-то из последователей? Нет, смотрите. Никто не заболел. Но у меня все еще заблокировано это самое, они еще остались зомбированы. А, они еще просто зомбированы, я понял. Чуть-чуть не хватило веры. Отлично. Добавить топливо? Да, конечно, убежить. Я столько травы насобирал. Так, а у нас уже есть прокачанное это Давайте демонов открывать Чего у меня столько этих последователей Я буду стариков может, в демонов превращать, я надеюсь Но они же могут умереть, незабываемо в этом Так, обойти регион земноводия, но это ладно Сам сделаю попозже А что мне еще надо? А, посетить трапу паломников Пополомник, Я должен показать как можно больше. О, ягненок, благодаря тебе наш майк снова ударит светом. Прими же наше подношение. Славься, славь все ягненок. В открытый последователь может получить еще один облик. Хорошо. Все? Я все смотрю на этот рыбака, о нем что-то кажется странным. Выглядит прямо как... Не то чтобы глупо. Всё, это все, что я получил, блять, облик. Ну да, у них теперь моя классно светится, хорошо. но ему я ничего не поймал, потому что мне лень ловить, что. О! Лодочка появилась. Лодочка это классно. В принципе, все. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки. Ну, как бы все. Кстати, в серии продолжим. Пока-пока. О, заболели. Ебать, заболевших на. Пизда. Ну ладно. Все подлечим, все будет нормально. Пока, опять